Всем большой привет! Видите прием, который называется барабанные палочки? Это постукивание указательными пальцами по основанию шеи. Это линия, соединяющая два ушных прохода. Второй прием, который позволяет убрать шум в ушах, это засовывание пальца в гноепухо и резкое его выдергивание. Главное засовывание до конца и его резкое Эти два приема позволяют снять звон или шум в ушах. В чем здесь эффект? В том, что здесь вот э, в зоне ушной раковины, а именно в зоне козенка находится так называемая точка сосуется гистонии. Вот она находится на нижней трети козенка. И напротив нее Здесь противоказинок, вот она тоже раковина. Это зона верхнего отдела позвоночника. А обычно в нем происходят изменения, которые оказывают неправильное влияние на смену погоды. Не успевает организм реагировать на смену давления. Возникает шум в ушах, возникает боль в голове и приемы вегетососудистой дистонии. А как раз смазывание вот этих зон или выдергивание пальца позволяет воздействовать на эти точки. Второй очень существенный прием, который позволит вам тренировать ваш вестибулярный аппарат и регулирующие все зоны, это перекатывание по спине со сменой положения тела. Вот такой прием. Вы должны присесть, и перекатиться по спине, расслабить ноги вверху. Кровь перетекает, и затем резко подняться вверх, поднять руки вверх. Сделать таких нужно 5-6 движений. Присесть плавно, перекатиться по спине, руки вверх. И затем резко перекатиться назад и выпрямить руки. Это первый прием, который меняет гемодинамику, то есть кровь меняет свое положение и тренируется сосуды при этом. Второй прием вы должны сделать до 20 перекидных прыжков. Вот такой прыжок называется перекидной. Перепрыгивайте слева направо с махом ноги. Два. Вот таким вот образом нужно сделать вот таких вот прыжков, до 10 За счет этого у вас происходит тренировка вот этой самой симпатической и парасимпатической нервной системы. То есть и их балансировка. Вы таким образом облегчите себе вегетососудистую дистонию. Спасибо за внимание.